Когда сутки топите, тогда. где нагревается? Нагревается вот вот эта сторона, вот вся верхушка. Остается только вот каминчик. А это. То есть даже если сутки топить, камин все равно холодный. Все равно холодный. Ну, чуть-чуть, может. Ну, кирпич как прогревается. И сколько дров за сутки уходит? Ну я углем напомню. А, углем? Если бы дров, то ого Ты меня извинил. Мне бы. Мне тоже двух пенсий и трех не хватило. Понятно, все. Так, ясно. Печкой пользуйтесь.